Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Объединенное послание от временно исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующего, президента Союза Советских Социалистических Республик и главы всех ранее существовавших и существующих на его территории субъектов права Тараскина Сергея Вячеславовича. Объединенное послание всему человечеству, от первосотворенных до последних в роду человеческом, всем их семьям, родам, племенам, общинам, товариществам, братчинам, артелям, сообществам, согласам, народам, скопом, ордам, человечеством, всем международным органам власти и управления всем нациям, народам и государствам, всем действующим и бездействующим, в том числе преступно действующим и преступно бездействующим, всем преступно не исполняющим свои гражданские обязанности в своем государстве, но преступно исполняющим эти обязанности в чужом государстве, особенно в лжегосударстве всем преступно неисполняющим свои должностные обязанности, сотрудникам институтов государственной власти и управления в своем государстве, но преступно исполняющим должностные обязанности институтам государственной власти и управления в чужом государстве, особенно в лже-государстве. Добрый день, уважаемое человечество! От первосотворенного человека, мужчины и женщины, до последнего в роду человеческом. Все их семьи, роды, племена, общины, товарищества, братчины, артели, сообщества, согласы, народы, скопы, орды, человечество и иные здесь неназванные субъекты права, а также все ныне живущие их представители на земле. Добрый день! Уважаемые члены, депутаты, сотрудники международных, национальных, государственных и иных субъектов права и их органов власти и управления, в том числе преступно действующие и преступно бездействующие. Добрый день. Уважаемые граждане и подданные, законных и незаконных государств и иных субъектов права, в том числе преступно не исполняющих своих обязанностей в своем субъекте права, но преступно исполняющих эти обязанности в чужом. Добрый день! Уважаемые коллеги и сотрудники институтов государственной власти и управления, в том числе преступно не исполняющие свои должностные обязанности в своем субъекте права, но преступно исполняющие эти обязанности в чужом. Добрый день уважаемые соратники, сподвижники, единомышленники, стоящие на защите земли и всего перечисленного выше, в том числе преступно не исполняющие свои должностные обязанности в своем субъекте права, но преступно исполняющие эти обязанности в чужом. Вступление. Если у человечества нет целостности и единства, если каждый его человек не хочет знать о предках и прошлом, а также о потомках и будущем, не хочет знать единого языка, единого наречия, единого народа своих первопредков, пращуров, то оно идет к самоуничтожению. Самоуничтожение наступает, когда целое подвергается сепаратизму, отделенчеству, разделению, на множество противоборствующих частей а научно-технический прогресс с каждым часом семимильными шагами ускоряет процесс самоуничтожения человека и человечества с неимоверной скоростью, меняя их пристрастие. В настоящее время управление человечеством построено на конфликтах, столкновениях и конфликтологии, а не на мире соединении и объединении и мирологии. Все эти отрицательные заслуги принадлежат паразитам и врагам рода человеческого. Благодаря преступным действиям паразитов и врагов рода человеческого, а также преступного бездействия самого человечества, не только человечество, мир, но и сами паразиты и враги рода человеческого поставлены на грань своего существования. Следовательно, в ближайшее время либо все они окончательно уничтожат планету и окружающее ее пространство, если продолжат свои преступные действия и бездействия, либо все отбросят свои преступные амбиции объединяться как минимум с целью выживания, как максимум обеспечить долгое и счастливое будущее не только на Земле, но и в далеком космосе, как предлагает Меркулов Владимир Васильевич. Тогда у всех появится шанс не только жить по-человечески, но и стать неотъемлемой частью космического человечества и всего разумного в космосе. Часть первая. О планах паразитов и врагов рода человеческого в части человечества. Паразиты и враги рода человеческого вынашивают свои планы против человечества очень и очень давно, оформляя их всевозможными секретными документами. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, а конец будет. По этой и иным причинам время от времени секретные документы становятся явными. Таким образом, тайные планы международных заговоров против человечества становятся ему известными. К числу таких программных документов теории заговоров можно отнести а. Многотомное международное уголовное дело под общими названиями «Библия», «Тора», «Коран» И иные аналогичные документы разных религий и их течений, где перечислены реальные, невыдуманные войны, с применением конкретного, реального, существовавшего оружия, с указанием количества реальных пострадавших и жертв, не вписывающихся в уголовные кодексы всех стран мира, сопровождающиеся свидетельскими показаниями, подтвержденные научными открытиями в данной области. Б. Программные документы позднего периода, претендующие стать частью Международного уголовного дела под названиями. Приложение номер один. 25 принципов Ордена Иллюминатов, 1776 год. Приложение номер два. Новый Завет Сатаны, 1875 год. Приложение номер три. Манифест банкиров, 1892 год. Приложение номер четыре. Протоколы сионских мудрецов. 1903 год. Тексты. В. Программные выступления позднего периода, претендующие стать частью международного уголовного дела под названиями. Приложение номер пять. Программная речь Минахима Машнейрсона о планах иудеев по уничтожению славян. 1994 год. Г. Программные сайты настоящего периода, претендующие стать частью Международного уголовного дела под названиями. Приложение номер 6. Проект 2045. Д. Другие программные документы разных периодов, претендующие стать частью Международного уголовного дела под названиями. Приложение номер 7 другие секретные документы, отражающие преступления по захвату мира и уничтожению человечества. Все указанные источники описывают конкретные военные преступления массового уничтожения людей на планете Земля с применением известного и даже неизвестного современным военным оружия. Но все они описывают конкретные разрушения, ущерб, потери, в том числе в качестве раненых и убитых, не говоря о тех, кому сломали судьбу. Они также описывают конкретные издевательства, истязания, пытки, мучения и уничтожение захваченных. Мы не собираемся ни ставить, ни рассматривать вопрос, официальные это документы или неофициальные, оригинальный это экземпляр или подделка. Мы ставим иные вопросы. А. Почему упомянутые им подобные документы исполняются с точностью часового механизма? Б. Кто их исполняет? В. На каком правовом или ином основании их исполняют? Г. За счет чьих средств и ресурсов они исполняются? Д. В чью пользу они исполняются? Е. Насколько законно исполнение упомянутых и им подобных документов на земле, в том числе в конкретной стране, теми, кто реализует их на практике. И так далее. Если действия незаконны и преступны, то преступники должны быть наказаны, а пострадавшим все должно быть возвращено, включая не только принципал, то, что забрали, но и незаконное обогащение, преступно наработанный капитал а также должна быть выплачена компенсация возмещения за физический, моральный и иной урон, ущерб, вред и за упущенную выгоду. Всем известно, что Ленин планировал совершение Октябрьской революции. Первые обязательные, согласно Ленину, условия успешного восстания, чтобы непременно были заняты А. Телефон, Б. Телеграф, В. Железнодорожные станции и мосты. Ленин предлагал занять места контроля средств связи и передвижения. Сегодня средств связи намного больше. Это интернет-связь, спутниковая связь, сотовая связь, радиопередатчики практически в каждой служебной и грузовой автомашине, радиоуправляемые, летающие, плавающие, ездящие игрушки и беспилотники. Сегодня средств передвижения или транспортных средств намного больше. Речной, морской, океанский, автомобильный, железнодорожный, воздушный, двухколесный, одноколесные и так далее. На сегодня всему мировому сообществу известно, что не только в постсоветских субъектах права, но и во всех существующих государствах, политических партиях, движениях, религиях. Все места контроля не только средств массовой информации, средств связи и передвижения, но и органов власти и управления а также центров, где принимаются решения, давно заняты чужаками. По этой самой причине практически никто не может собрать нужные средства для массовой борьбы с ними. Любая попытка концентрации сил приведет к большим потерям. Бороться с ними можно, но не революционными методами, как они это делают а эволюционными, или точнее, мутационными, заставляя их соблюдать букву и смысл закона, начиная с их законов, далее навязывая те, которые были ранее, как неотмененные, и бороться не с системой и ее блоками, а только с конкретными представителями, лицами, которые нарушают законы захватчиков. Человечеству следует осознать, что Земля – это не просто его родной дом, а его космический корабль планетолет, доверенный ему в управлении. Следовательно, на человечестве лежит забота о живучести как самого корабля, так и всего, что на его борту. Человечество должно осознать, что Земля как корабль есть элемент системы, взаимовложенных друг в друга, как русские матрешки кораблей. Человечеству следует отбросить все революционные пути развития, рвущие не только правовые, но и генетические связи, лишая их обладателей истотного и даже естественного природного права, и выбрать эволюционный, мутационный, правовой путь восстановления всех ранее разрушенных связей, прав и всего остального, используя для этого приобретенные естественным путем права требования» одновременно отказавшись от искусственно навязанных прав требования, связанных с Холокостом, поставкой оружия и всего остального, при условии, если сторона поставщик причастна к разжиганию розни, вражды, войн, а также финансированию вражеской стороны. Возможно, придется создать искусственные, ранее не существовавшие, не имеющие правовых оснований, права требования – но только на добровольной основе, чтобы уравнять возможности и права существующих субъектов для последующего их замещения реальными правами. Чтобы не допустить конфликтов между сторонами, придется сначала создать общие органы власти и управления переходного периода, чтобы сделать полную инвентаризацию всего имеющегося на Земле. Производить инвентаризацию, не имея силовой поддержки, так же бессмысленно, как бессмысленно начинать ее без информации, находящейся в архивах, библиотеках и иных хранилищах. Эти действия можно проводить параллельно. В принципе, в каждом государстве, как правило, инвентаризации проводятся с определенной ритмичностью, а потому им, государствам, как бы известно, что есть, а чего нет. Правда, здесь надо признать то, что каждое последующее государство приписывает себе то, что принадлежало предыдущим, а оно никогда не передавалось в пользу последующего. Но последующие этим пользуются, как своим собственным. А это неправильно. Смысл и букву закона надо уважать, чтить и соблюдать. Поэтому вор должен сидеть в тюрьме. Пример внутри страны. Московский Кремль построен во времена Русского царства, государства. Он никогда не передавался Российской империи, а потому при исчезновении ее органов власти и управления не мог быть передан ни РСФСР, ни СССР. Отчего ни РСФСР, ни СССР не могли его передать Парламентской Российской Федерации, а последнее – Президентской Российской Федерации. Спрашивается на каком основании Российская Федерация пользуется Московским Кремлем и никому из предыдущих субъектов права не платит, хотя бы за аренду. Пример за пределами страны. Международные финансовые структуры от Российской империи и СССР получили серьезные активы в золоте и золотом эквиваленте. За весь период использования этих активов народ нашей страны не получил ничего. При этом держатели активов не собираются возвращать эти активы под предлогом, что нет того, кто их передавал, забывая, что передавал их не собственник, а уполномоченный посредник. Собственником являлся, является и будет являться народ страны а царь, император, генеральный секретарь, президент или иной руководитель – это нанятый, уполномоченный посредник. Поэтому на следующем этапе инвентаризации подлежит проверить законность занятия пространства территории каждой группой лиц – человечеством, ордой, скопой, народом, согласом, сообществом, артелью, братчиной, товариществом, общиной, племенем, родом, семьей, человеком, мужчиной и женщиной, получеловеком, мужчиной или женщиной. Каждой державой, империей, союзом, федерацией, государством, регионом, районом, городом, поселком, домом, квартирой, койкой. Каждым ведомством, министерством, главком, трестом, управлением, предприятием, заводом, фабрикой, отделом. После этого можно приступать к инвентаризации собственности. Но об этом подробнее чуть позже. Раздел первый. О посланиях. В СССР послания ведут свою историю от письма к съезду, известному также как «Завещание Ленина». Письмо Владимира Ильича Ленина, написанное в конце 1922 года и содержащее оценку его ближайших соратников. Надеюсь, вы помните, что после Октябрьского переворота, также именуемого Октябрьской революцией 1917 года, уничтожившей не Российскую империю, а только ее органы власти и управления, единое и и нераздельная Российская империя, согласно пункту первому свода основных государственных законов Российской империи, превратилась во множество сепаратистских территориальных образований, начавших объединительный процесс в 1922 году с создания Союза Советских Социалистических Республик, который практически закончился к 1940 году. Таким образом, заслуга Ленина – в расшатывании сознания населения Российской империи от психологического сна, для защиты своих интересов, в ликвидации органов власти и управления Российской империи, а не в ее преобразовании. Именно Октябрьская революция 1917 года всех вольных и подданных Российской империи превратила в Иванов, не помнящих родства. Тех, кто не знает и не желает знать своей истории, культуры, своих предков, в лиц, лишенных прав в своей стране, ограбленных и оставленных жить в разрушенной стране, где вовсю орудовала иностранная интервенция 1918-1921 годы и была гражданская война 1917-1922 годы. Заслуга Троцкого, демона революции, в том, что он, Будучи представителем кочующего этноса, набившего руку в свержении правителей и проведении социальных экспериментов Лейбо Бранштейн всем своим естеством ненавидел Святую Русь, являвшуюся одним из главных препятствий на пути кочевников революции. Его творчество до революционного периода проникнуто откровенной и последовательной русофобией. Лейба Бранштейн был частью масонского заговора, организовавшего убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, которое стало причиной Первой мировой войны и перманентной революции. Арон Симонович, бывший личный секретарь Григория Распутина, приводит слова Лейбы Бранштейна о судьбе России, которые, естественно, не были предназначены для широкой публики. Мы должны превратить ее в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, которая никогда не снилась самым страшным деспотом Востока. Разница лишь в том, что тирания это будет не справа, а слева, и не белая, а красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Заслугой Сталина стало объединение сепаратистских территориальных образований в 1922 году путем создания Союза Советских Социалистических Республик. Победа в гражданской войне. Победа над интервентами, победа над внутренней раздробленностью, создание сети внешних взаимосвязей, а также главная победа не только во Второй мировой войне 1939-1945 годов, но и заложение послевоенного мирового фундамента в виде организации объединенных наций. Стране под управлением Сталина пришлось дважды восстанавливать страну после войн, побеждать разруху, голод и выводить советский народ на самый высший международный уровень по всем показателям, опережая капиталистов. Именно благодаря заделу того периода не только Советскому Союзу удалось просуществовать до 1991 года, но и последующие 28 лет активные бизнес-интервенции не помогли разрушить этих заслуг, а наоборот, в народе самопроявился процесс восстановления органов власти и управления не только СССР, но и всех ранее существовавших в стране субъектов права, оставшихся без органов власти и управления. События 1917 года через 74 года один из известных космических циклов, связанных с разрушением, где число зверя – 9 циклов по 74 года, связанных с годами. 1325, 1399, 1473, 1547, 1621, 1695, 1769, 1843, 1917, 1991, 2065 полностью повторяется в 1991 году по основным своим событиям. Следовательно, последующий год, связанный с аналогичными событиями, наступит в 2065 году или через 46 лет. А по предсказаниям итальянского монаха капуцина Падре Пио, который послал в 1950 году в Ватикан письмо с предсказанием о глобальной катастрофе в 2060 году, когда все грешники погибнут, истинные христиане спасутся, и наступит мир и благоденствие. В 1989 году послание Съезда народных депутатов СССР народам мира заложило программу интеграции СССР в мировое сообщество вплоть до самоликвидации. Именно после этого послания начался парад суверенитетов, читай, межправительственного сепаратизма, за которым последовал распуск органов власти и управления СССР, закончившийся 25 декабря 1991 года сложением с себя полномочий Горбачевым Михаилом Сергеевичем и законом РСФСР от 25 декабря 1991 года номер 2094-И – об изменении наименования государства, подписанным Ельцином Борисом Николаевичем, за которым последовали октябрьские события 1993 года по ликвидации парламентской и созданию президентской Российской Федерации. Таким образом, заслуга Горбачева в ликвидации органов власти и управления СССР. В вывозе всевозможных активов за рубеж, в разрушении в СССР армии, авиации, флота, науки и промышленности, а не в преобразовании СССР. Именно он, выступая по телевидению в 1989 году, обещал, что к 2025 году страна достигнет результатов 1989 года, таким образом заложив 36-летнее топтание на месте, когда все страны мира на ресурсах, незаконно полученных у СССР, активно развивались. Именно Михаил Сергеевич возглавил программу «Перестройка», Гарвардского проекта по разрушению России. Михаил Сергеевич, несмотря на свои допуски к государственным секретам, так же, как и Владимир Ильич, Лев Давыдович и другие, не знал о программе «Феникс» и то, что своими внешне негативными для страны и ее населения действиями все они неосознанно заложили для народа страны мощный экономический фундамент. Ведь «Феникс» обязан сжечь себя сам, чтобы потом возродиться. Заслуга Ельцина не только в ликвидации органов власти и управления СССР и перехвата управления СССР в международных организациях, включая ООН с 24 декабря 1991 года, до отказа Горбачевым Михаилом Сергеевичем от своих полномочий 25 декабря 1991 года, но и в ликвидации органов власти и управления РСФСР и парламентской Российской Федерации, а не в их преобразовании. Его заслуга – вывозе всевозможных активов за рубеж в незаконном присвоении имущества СССР, прихватизации, в реформировании, читая захвате, разрушении и присвоении армии, авиации, флота, науки и промышленности СССР и разделе их между сепаратистами-заговорщиками из состава Неконституционного Государственного Совета СССР, создании лжегосударства-сателлита стран НАТО. Именно Борис Николаевич возглавил программу «Реформы» Гарвардского проекта по разрушению России». В 1999 году Борис Николаевич передал бразды своего правления президентской Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, который вместе с Медведевым Дмитрием Анатольевичем не только продолжили деятельность предшественника, но и возглавили программу «Завершение» Гарвардского проекта, она же программа «Кольцо Сатурна» Хьюстонского проекта по разрушению России. В связи с этим в Российской Федерации с 1994 года по 2019 год стали появляться послания президента Федеральному Собранию. Послание президента Федеральному Собранию – это программный документ, определяющий стратегию государства на очередной год. Всегда смерть честного правителя, если народ не защищает своих интересов, а тем более, когда он защищает интересы тех, кто больше платит, приводит к власти не просто бесчестного, а лживого, вводящего в заблуждение потомка инородцев и иноверцев. Каждый, кто отслеживает события в стране и мире, а также умеет читать между строк, легко раскрывает секреты текстов посланий президента федеральному собранию. Например, по тексту посланий 2018 года. Первое. Читаем. Мы также прошли через масштабные непростые преобразования, справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на свободном, самостоятельном пути. На деле эта фраза означает «мы также прошли через масштабные непростые преобразования», читай, «разграбили все государство СССР, включая советские республики, все народы и все население, справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими социальными вызовами», читай, Преподнесли это как программы «Перестройка», «Реформы», «Завершение» или «Этапы Гарвардского» и «Хьюстонского» проекта по уничтожению России, исполнителями которых были не генералы Пентагона или стран НАТО, а нами избираемые президенты – Горбачев, Ельцин, Путин. Сохранили единство страны читай, раздробили СССР на отдельные негосударственные территориальные образования с названиями и формой правления республика, которые уже поделены на округа, а также на регионы, где каждое отделившееся образование, как устремилось во служение к странам НАТО, врагу СССР по холодной войне, так и начало междоусобные войны, утвердились как демократическое, читай от слова демон либо демонстрация показуха с либеральным душком общество на свободном читай российской федерации есть сателлит сша и стран нато «Самостоятельном» – читай полностью зависимом пути читай в небытие в иной мир второе читаем мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни, а это критически важно для нашей огромной многонациональной страны со сложным федеративным устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических разломах и труднейших испытаниях, которые выпали на долю России. На деле эта фраза «мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни» означает читай, доходов своих хозяев и своих личных за счет населения. А это критически важно для нашей огромной, многонациональной, читай, несуществующей нации, многонационального народа, страны со сложным федеративным, читай от слова «федерация» или фраза «федена рация», устройством с многообразием культур, читай «Смешением культур до да бескультурья», с памятью об исторических разломах, читай «Диверсиях», развал Союза ССР, развал Российской империи, развал Русского царства, развал Древней Руси и так далее, и «Труднейших испытаниях», читай «Борьбой с партизанами и патриотами во время войн и революций, организованных врагами рода человеческого, которые выпали на долю России». Считай в связи с постоянным присутствием предателей, изменников Родины, изменников государства, изменников народа, языковых, идеологических, религиозных и иных врагов, диверсантов и преступников. Раздел второй. Пророчество или планы литературных произведений. Если вы еще не поняли, что не только Российская Федерация, но и все постсоветские субъекты права – это страна лжецов, то посмотрите пророческий фильм Джани Радари «Джельсамина в стране лжецов» 1959 год. Пророчество в части воровства у коренного населения Российской империи, СССР и даже постсоветских субъектов права было прописано в Библии, где говорится об исходе иудеев из Египта. Книга «Исход», главы 1 -15. Книга «Исход» была написана между 1440 и 1400 годами до нашей эры. Следовательно, события описаны для Российской империи за 3357 лет, а для СССР за 3431 год до начала событий. Пророчество в части развала, распада Российской империи, СССР и даже постсоветских субъектов права было прописано в сказке Александра Сергеевича Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях». Текст, мультфильм, расшифровка, написанный в 1833 году по мотивам русской народной сказки, срок издания которой неизвестен. Значит, великорусский народ знал о развале, распаде Российской империи минимум за 84 года – 1917 год, СССР – за 158 лет – 1991 год, постсоветских субъектов права – за 187 – 232 года, минимум 2020 год, максимум 2065 год. Смотри о цикле в 74 года в статье «Циклы в истории цивилизации». Пророчество в части трусости государственных и силовых структур, преступное неисполнение ими своей воинской присяги, своего профессионального долга, показано в сказке Корнея Чуковского «Тараканище». Текст, мультфильм написанный в 1921 году за 70 лет до событий. Повторно в его же сказке «Краденное солнце» – текст-мультфильм, написанный в 1933 году за 58 лет до событий. Пророчество в части российской армии показано в стихотворении и мультфильме Эдуарда Успенского про Сидорова Вову текст мультфильма, созданного в 1985 году за 8 лет до событий. «Пророчество в части того, что граждан СССР попытаются оставить с рогами граждан Российской Федерации, а в результате граждане Российской Федерации сами останутся с рогами, если не захотят жить в мире и дружбе с гражданами СССР», Показано в сказке Бориса Викторовича Шергина «Мартынка» и одноименном мультфильме Эдуарда Васильевича Назарова, снятого в 1987 году или «За 6 лет до событий». Практически для каждого события есть множество пророчеств, о которых сказано и показано задолго до реализации самих событий, но мало кто обращает на них внимание. Каждый образованный человек знает о человеческих агрегатах, агрегатных состояниях, эгрегорах, архетипах, големах, психотипах. Отчего возникают естественные вопросы. Если большинство литературно-развлекательных произведений являются пророчествами, то почему аналитики их не рассматривают как сценарии будущих событий, чтобы определить, как они будут развиваться дальше? Если они являются программами наподобие компьютерных программ, то почему их не изымут и не уничтожат, как это делал Гитлер, сжигая или иным образом уничтожая книги или, точнее, уничтожая планируемые события? Почему эти литературно-развлекательные произведения, наоборот, тиражируются не только в написанном текстовом варианте, но и снимаются в виде мультфильмов, художественных и телевизионных фильмов, а ныне они переиздаются, переснимаются с новыми артистами, а также издаются в виде компьютерных игр в интернет. Тот, кто планировал небо и землю, планировал в том числе циклы, тот и является творцом всех событий. А сотворцами могут быть только сотворенные Богом. Те, кто меняет эти события, не нарушая существующих циклов, но меняя их функциональность. У всего, как у медали, есть лицевая сторона, аверс, решка, позитив, нуль, версия, оборотная сторона, реверс, орел, ПН, позитив, негатив, перверсия, и ребро. Гурт ПНП, позитив, негатив, позитив, или НПН, негатив, позитив, негатив, диверсия. Какой из трех вариантов выбрать, нуль, версия, перверсия или диверсия, человек решает сам – выбирая не только себе, но и своим потомкам судьбу и ее последствия на многие поколения вперед. Заслуга Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева не только в том, что они стали славными продолжателями дел Бориса Николаевича Ельцина, но и перестроили свои действия в обратном направлении, после того, как возрождение приобрело необратимый характер и стало нарастать день ото дня. Но все это с одной целью – задержать восстановление Великой Руси и объединение ее в державу на всем северном полушарии Земли. Как вы поняли, ни Борис Николаевич, ни Владимир Владимирович, ни Дмитрий Анатольевич, ни их хозяева, ни их подельники, несмотря на свои допуски к государственным секретам, тоже ничего не знали о программе «Феникс». И даже не догадывались, что своими внешне негативными для страны и ее населения действиями неосознанно заложили для страны и народа мощный экономический фундамент. Ведь Феникс обязан сжечь сам себя до пепла, чтобы потом вновь возродиться живым. Простым гражданам осознать данный случай сжигания себя до пепла, чтобы потом вновь возродиться живым – Поможет сериал «Пепел», где офицер и вор меняются судьбами. Все как у Феникса. Сжигается все предыдущее и порождается новое, противоположное. А в конце фильма вор, ставший офицером, ловит офицера, ставшего вором. Посмотрев данный сериал, задумайтесь над вопросами. Первый. Каждый гражданин СССР, особенно советский офицер, не исполнивший ни Конституции СССР 1977 года, законов СССР, своей воинской присяги, не вставший на защиту Родины, страны, народа, кто согласился с тем, чтобы его уволило министерство другого государства, пошел в услужение к врагам, имеет ли он право считать себя гражданином СССР? а тем более советским офицерам. И что в этом случае стоит его гражданская и офицерская честь? Второе. Каждый, кто когда-то был преступником, но выполнил свой гражданский долг перед Родиной, страной, народом и встал в ряды защитников, заняв свободный пост, служа им бесплатно в меру своих знаний и умений, кто не пошел в услужение к врагам, он так и обязан считать себя преступником или имеет право быть честным человеком и даже советским офицером. И что в этом случае стоит его личная честь? Одновременно хочется поблагодарить всех невольных участников программы «Феникс», причастных не только к вывозу всего из нашей страны, полушария, Земли, Солнечной системы и так далее в космосе, но и к приему всего вывезенного, присвоенного и запущенного в работу, эффективному наращиванию доходов и количеству их оборотов в год на протяжении всего периода незаконного их использования за рубежом. То, что не только СССР... А вся Великая Русь, вплоть до Великой Тартарии, Великой Бореи и далее в вглубь веков, весь великорусский народ, все арии, борейцы и иные первородные семьи, роды, племена, общины, товарищества, братчины, артели, сообщества, согласы, народы, скопы — орды, человечество и так далее, осознавая себя живущими не только на Земле, но и в космическом пространстве, начали возрождаться как Феникс, это давно уже не секрет. Все перечисленные и даже не перечисленные здесь вложенности друг в друга связаны с естественным правом перечисленных элементов, которые связаны с каждым конкретным человеком, которые наделяют его соответствующими правами, обязательствами и ответственностью. На него распространяется как правопреемственность по ним, так и право-требования, с ними связанные, от чего он автоматически, по факту рождения, становится пользователем, хранителем и приумножителем всего данного ему первородными предками, щурами, пращурами, во владычество, господство и иное управление». Но перечисленные через взаимовложенность тел в друг друга позволяют осознать, что каждое вышестоящее имеет связь с множественностью тел нижестоящих. Например, душа, астральные и ментальные тела, реинкарнируются в новые природные физические тела, а дух реинкарнируется в новые души и так далее по аналогии. Соответственно, это дает каждому из первородных право представлять интересы всех воплощений всевозможных тел, связанных с данной вложенностью, с учетом всех их функций и специализаций, в том числе выступать как на стороне света, как воин света, так и на стороне тьмы, как воин тьмы, со всеми вытекающими последствиями законов войны и военного времени. Также не является секретом материала в интернете в открытом доступе, что движение по возрождению не только СССР, но и всех, без исключения, ранее существовавших субъектов права, начав со своей страны, возглавили с 25 января 2010 года Тараскин Сергей Вячеславович вместе с Рыжовым Валерием Семеновичем, заняв все свободные, незанятые посты во всех органах власти и управления, всех существовавших субъектов права и не столько на территории СССР, сколько на всем северном полушарии планеты Земля от Северного полюса до Северного тропика, тропика Рака, согласно грамоты Александра царя македонского государя монархии 324 год до нашей эры опирающиеся на более древние грамоты уведомив в этом не только органы власти и управления российской федерации но и организацию объединенных наций при этом в пророчествах многих ясновидцев сказано что русь со всеми ее субъектами права не только сами возродятся приумножив то что было ранее но и спасут землю и землян объединив их. Многие образованные люди знают, что в самые тяжелые для страны годы, когда фашистские войска стояли под Москвой, Иосиф Виссарионович Сталин начал задумываться над послевоенным мироустройством. Но жизнь показала, что самые тяжелые для страны годы – это не те, когда фашистские войска стояли под Москвой. А именно сейчас, когда сепаратисты, став коллаборационистами, заняли органы власти и управления территориями, а их войска, сформированные из жителей страны, действуют против СССР и жителей СССР, граждан СССР в пользу стран НАТО, врагов СССР по холодной войне. Именно сейчас, когда большинство граждан СССР, кто не менял своего гражданства, стали считать себя гражданами новодельных лжегосударств. Именно сейчас, когда к власти в мире пришли не преступники, а отпетые уголовники, воры в законе стали управлять коллаборационистами-предателями не только в стране, но и в мире. Когда преступники объединились с государственной властью, став единой национальной и международной мафией. Когда народные судьи союзных республик в составе СССР Стали судить не по законам даже лже-государств, а по собственному произволу, превратив суд в торговый рынок, где торгуют честью, совестью, правом и судебными документами. Где судебные приставы стали выполнять функции карателей времен оккупации СССР во Второй мировой войне 1939-1945 годов, когда милиция превратилась в полицию и так далее. Когда Запад планировал перестройку, он не учел, что в нашей стране играют не только по правилам в шашки и шахматы, но и в поддавки. А когда не получается, то, как в кинофильме «Джентльмены удачи», могут надеть на голову вместо шляпы и саму игровую доску, как это сделал косой хмырю, который смог только прохрипеть: «Ухи, ухи, ухи». Именно в этот период Запад начал осознавать то, что он натворил, когда вмешался в события, связанные с нашей страной и СССР. А поэтому, без объявления, стал помогать восстанавливать СССР всеми доступными ему средствами. В этом случае, перед тем, как приступить к данному посланию, настало время вспомнить соборное послание Иосифа Сталина народу СССР и трудящимся всего мира либо прочитать в газете «Правда» номер 53, 29540, 21 и 24 мая 2010 года статью Сергея Васильцова, директора Центра исследований политической культуры России, доктора исторических наук, послевоенное мироустройство, новые сталинские подходы к внутренней и внешней политике. Часть 2. Послание как пророчество и как план. Подобное Иосифу Виссарионовичу Сталину Джугашвили, задумаемся о будущем мироустройстве не только страны, но и мира сколько и как жить в космосе с учетом непротиворечивого взаимовложенного права от микромира до макромира, либо продолжать игнорировать не только естественное, но и иное право, врать себе и другим, защищать военных и гражданских преступников и наказывать мирных и беззащитных жителей, уничтожая их всеми доступными средствами за счет средств уничтожаемых. Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер как и то время, в котором мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на многие тысячелетия вперед, при условии, что мы будем делать все необходимое и достаточное. В любом случае, все скоро закончится полным уничтожением преступников, как действующих, так и бездействующих. Внимательное изучение истории всех стран мира показало, что А. Войны приводят к уничтожению воюющих, но не к победам. Б. От войн выигрывают те, кто кредитует воюющие стороны, кто производит для них необходимое оружие, кто поставляет после войны необходимое оборудование, продовольствие, образование. В. Военные не могут защитить страну от внутренних врагов, которые как паразиты разлагают тело, разлагают государство. Г. Военные события позволяют ускорить распознавание врагов-диверсантов, ставших активными, кого расконсервировали для активных действий. Д. Либерально-демократические действия в стране, где распущены органы власти и управления, где созданы лже-государства и их незаконные органы власти и управления, ничем не отличаются от организованных преступных групп, с которыми они давно вошли в сговор для уничтожения страны и ее населения, самым активным образом раскрывают все самые законсервированные структуры и лица. Жажда наживы заставляет преступников перейти от пассивных действий к активным. Жажда выделиться и показать себя перед хозяевами самыми активными заставляет писать на себя подобных, используя доносы, черный пиар и откровенное вранье. Если бы не было гарвардского и хьюстонского проектов с их программами «Перестройка», «Реформы» и «Завершение», она же «Кольцо Сатурна», то их надо было бы придумать специально, чтобы выявить внутренних и внешних врагов, полностью изобличивших себя ныне. Поэтому поблагодарим авторов данных проектов и программ за их деятельность. Раздел третий. Переходный период. Ныне человечество находится в переходном периоде от дурного века Кали-юги к золотому веку истины и чистоты, или Сатья-юги. В дурном веке от первоначальной добродетели остается лишь одна четверть, да и так к Кали-юги полностью разрушается. Согласно традиционным представлениям индуизма, продолжительность Кали-юги составляет 432 тысячи лет, а длительность человеческой жизни в Кали-югу составляет 100 лет. В Золотом веке истины чистоты восстанавливаются все добродетели. Согласно традиционным представлениям индуизма, ее продолжительность составляет 1 миллион 728 тысяч лет, а длительность человеческой жизни в Сатье югу составляет 100 тысяч лет. Переходным периодом является восстановление всех ранее существовавших субъектов права, действия в пользу третьего лица для урегулирования всех вопросов связанных с данным субъектом и всеми лицами им зарегистрированных права законы финансы собственность и так далее урегулирование всех вопросов связанных с данным субъектом и всеми лицами им зарегистрированных права законы финансы собственность и так далее. Возврат данным субъектам всего у них изъятого и всего, за что не было произведено расчетов. Соединение всех субъектов в единую державу с передачей ей всего им принадлежащего с одновременным самороспуском. Создание новых органов власти и управления державой – гражданских, военных, духовных и так далее. Большая часть человечества, особенно находящаяся в системах власти и управления, государств, партий, движений, обществ и так далее, которая находится в психическом сне, либо под воздействием психических состояний – страха, коммерческой выгоды, потери, угроз наказания, лишения чего-либо – не обладает необходимой дееспособностью, необходимой для принятия адекватных решений. До выхода из этого состояния и прохождения судебно-психиатрической экспертизы для активного включения в процесс возрождения своих прав и свобод и наведения правового порядка они объявляются условно-дееспособными. До полного воссоздания ранее существовавших субъектов права по грамоте Александра Филипповича Македонского и более ранних документов, на которые она ссылается, начиная с СССР и РСФСР, как единоцелостных, функционирующих, здоровых, взаимосвязанных организмов, а также всех их легитимных, законных, правомерных органов власти, избранных истотными и коренными жителями СССР и РСФСР до получения в доверительное управление от воссозданных органов управления истотных и коренных народов, исконно проживающих на своей земле, право управлять пространством территорий на этой земле, полученным консолидированным суверенитетом, полученной властью в пространстве на территории, до установления отношений с истотными коренными жителями данного пространства территории, отношений как с учредителями ранее существовавших субъектов права, начиная с СССР и РСФСР и далее в глубь веков. До установления отношений с гражданами этих пространств территорий, отношений как с наемными работниками. До установления отношений между учредителями ранее существовавших субъектов права, начиная с СССР и РСФСР, истотными и коренными народами, и истотными и коренными жителями страны Русь, Россия, как взаимовыгодные, не причиняющие никому ущерба. До официального избрания руководителей ранее существовавших субъектов права, не связанных с развалом этих субъектов права до официального назначения командующего Вооруженными Силами, не связанного с развалом этих субъектов права. До официального избрания руководителей законодательных органов, не связанных с развалом этих субъектов права. До официального избрания руководителей судебных органов, не связанных с развалом этих субъектов права. В переходный период действуют законы войны и военного времени. Всех возрожденных законных субъектов права, согласно грамоты Александра Филипповича Македонского и иных правовых документов, на которые она ссылается, во всем пространстве планеты Земля, с учетом ее положения в космосе, там, где может оказаться что-либо с нее вывезенное. Часть третья. Цели, задачи и путь к ним для человечества. Раздел 4. Цели и принципы. Мы предлагаем, что цели и принципы всего человечества должны быть такие, как указано в Уставе ООН в главе первой «Цели и принципы». Первое. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами в согласии с принципами справедливости международного права улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира. Второе. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира. Третье. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, национальностей и вероисповеданий. Четвертое. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. Вот только для начала надо привести к законности субъекты права в виде государств, Народов, наций и так далее. В настоящее время законным среди всех членов ООН является только Союз Советских Социалистических Республик. Соответственно, только у него есть право создания и регистрации государств и их союзов. Настоящая ситуация в области права не соответствует нормам права ни настоящего, ни наступающего времени. Наша сегодняшняя встреча посвящена вопросам права и возможности дальнейшего существования человеческой цивилизации в конституционных, законных или преступных субъектах права, таких как Российская Федерация и иных постсоветских территориальных образований. Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – G8. Множество им подобных по всей планете, а также возрождению, начиная с Союза Советских Социалистических Республик, всех ранее существовавших субъектов права, независимо от их законности, чтобы привести право, экономику, финансы и иные области деятельности человека и человечества в истинное состояние. Раздел пятый. Члены человеческой цивилизации, в том числе новые. Давайте вспомним, что даже Библия описывает. А. Бога и его противника Господа. Это не одно лицо с разными именами, а два лица с разными именами. Б. «Бог творит небо и землю» – Бытие один, «А Господь создает землю и небо» – Бытие четыре. Обратите внимание на разницу глаголов «творить» и «создавать», а также на порядок слов во фразе «небо и земля у Бога» и «земля и небо у Господа». Эти фразы задают направление движения. «Центростремительное» у Бога и «центробежное» у Господа. В.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 а Господь создает человека из праха земного, читай, «Зомби», и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его, а из ребра, взятого у человека, создал Господь Бог жену и привел ее к человеку. Бытие 2.7.2.15.25 у Бога человек с правами и возможностями Бога обеспечен землей и всем, что она производит, а у Господа он просто раб или слуга без прав и возможностей даже Господа, не говоря уже о Боге, ничем не обеспечен. Таким образом, соотнося себя с Адамом и Евой, как их потомок, человек автоматически отказывается от Бога, от Его прав и возможностей, от благословения, от того, что Он передал во владычество предкам, щурам, пращером человека. А те, кто был создан Господом, наоборот, соотнося себя с первородными сотворенными Богом, соответственно вправе пользоваться тем, что Бог передал во владычество. Не пора ли поменяться местами, как в сериале «Пепел», чтобы привести все в исходное состояние, чтобы вор стал вором, а офицер – офицером? Из сказанного следует, что все человечество состоит из трех типов людей. Первые – божественные, сотворенные по образу и подобию Божьему, благословленные, наделенные – мужчина и женщина, а также их потомки – Бытие 1.26.28. Вторые. Господние, созданные, оживленные из праха земного, глины, как зомби или големы. Это в части Адама и клона-мутанта в части Евы, а также их потомков. Бытие 2.7.2.15.25. Третье. Смесь первых и вторых в разных пропорциях мужчин и женщин, а также их потомки. Следовательно, все человечество необходимо рассортировать на указанные типы для определения их правовой роли и места в человечестве. Как известно из истории, воровство, кража, хищение, грабеж, разбой, мошенничество, растрата – есть присвоение продукта чужого труда. Наиболее распространенным видом воровства в современных условиях является изъятие продуктов чужого труда у тех, кто непосредственно создает товары, услуги и технологии. Если вы думаете, что это так называемые бизнес, предпринимательство и другие формы, где применяются для этого ценовые, правовые, судебные и иные войны, то ошибайтесь, Это рейдерство даже не на уровне государства, а мира. Это когда ограниченная группа лиц сначала добирается до органов власти и управления государств, а потом международных структур, управляя не только органами власти и управления, манипулируя конституциями и законами, но и силовыми, правоохранительными, судебными и им подобными структурами, состоящими из коренного населения, исполняющими эти обязанности только потому, что они за это получают чуть больше тех, кому применяются репрессии? Эти преступления творятся под видом соблюдения законов. Первоисточником этих законов должна быть многонародная нация, выразившая свою волю на всенародном вече или референдуме. Но именно эта многонародная нация после референдума преступно бездействует, ждет, когда их доведут до крайней точки, когда явно и массово начнут расстреливать и сжигать родителей, жен, детей и внуков. А если враг это будет делать не явно, а скрытно, то ответные действия никогда не наступят. Но, как мы знаем, воля народов, выраженная на референдуме 17 марта 1991 года о сохранении обновленного Союза СССР, была преступно проигнорирована. Это событие было уникальным решением всепланетарного масштаба после окончательного угасания естественного права в 1478 году, после того, как был снят последний новгородский вечевой колокол, когда народное, естественное природное право окончательно угасло на планете Земля. Все виды современного управления являются незаконными и преступными в связи с тем, что бизнес и предпринимательство стали основными формами деятельности на всей планете Земля, и уже на их основе были созданы структуры, которые заполонили все правовое пространство, выдавая себя за законные правовые субъекты. Как всем известно, на планете Земля существует только один правовой субъект – это Союз Советских Социалистических Республик возникшей после всенародного голосования 17 марта 1991 года или, по-старославянски, Всенародного Веча. Нам известно, что Российская Федерация распродала почти всю территорию СССР и РСФСР, продала право добычи ресурсов нашей страны на 150-200 лет вперед под демпинговым ценам своим подельникам. В связи с чем у нас, истотных коренных жителей и наших потомков, практически нет материальной базы для существования в правовом и любом другом пространстве Российской Федерации. Распродажа природных ресурсов автоматически ведет к сокращению рождаемости и увеличению смертности коренного населения, а невозврат полученных средств в страну эти параметры увеличивает многократно. В странах, закупающих природные ресурсы, можно наблюдать обратные процессы. Увеличение рождаемости и сокращение смертности коренного населения. Тем более, когда они рассчитываются с поставщиками нереальными ценностями, орезанной а типографской продукцией или неисполняемыми долговыми обязательствами частных центральных банков. Поэтому предстоит сделать единственно верный выбор в сторону возрождения всех ранее существовавших субъектов права, начиная с Союза Советских Социалистических Республик, через исполнение результатов референдума, он же Всенародные Вечи, от 17 марта 1991 года во всех его ипостасях. Опираясь на вышесказанное, предлагаю всем гражданам и структурам в пространстве на территории СССР вернуться в правовое поле Союза СССР, и передать все активы, находящиеся под вашим контролем, в бюджет Союза Советских Социалистических Республик с одновременным открытием персональных счетов для получения премии за проделанную работу по возврату имущества и активов Союза Советских Социалистических Республик. Вышесказанное относится в первую очередь к членам группы Z, сотрудникам ЦК КПСС, КГБ СССР и всем, кто имеет отношение к выводу, учету и хранению активов нашей страны, за какими бы юридическими, физическими и иными субъектами они не числились. На территории нашей страны примерно половина участников группы Z в настоящее время уже находится в ином мире. Остальная ждет приказа от своих командиров о переходе в правовое поле СССР. Напоминаю о том, что многие из тех, кто на территории СССР руководил спецоперациями по выводу и вывозу активов из страны, перешли на сторону врага, либо действуют в личном интересе. Поэтому приказ от своих непосредственных начальников о переходе и возврате в СССР они уже вряд ли получат. Всем оставшимся в живых сотрудникам органов власти и управления СССР предлагается приступить к своим обязанностям незамедлительно согласно своей должности и места работы на дату распуска органов власти и управления министерств и ведомств в СССР. Всем сотрудникам органов власти и управления аналогичных министерств и ведомств, работающих в постсоветских субъектах права, Предлагается добровольно уволиться и занять свободные места в тех же органах власти и управления, министерств и ведомств в СССР. Всем остальным зарегистрироваться в составе кадрового резерва СССР. В мире и стране давно запущена под самыми строжайшими грифами секретности программа «Феникс», на которую возложена функция контроля за перемещением всех активов на планете Земля, как в части вывода из разрушаемых государств, так и обратного ввода при их же возрождении. Всем известный своей жестокостью и неподкупностью СМЕРШ по отношению к команде «Феникса» просто гуманист и пацифист. О преступлениях постсоветских преступных образований, выдававших себя за государство и их хозяев, можно говорить бесконечно, но это прерогатива международных и национальных военных трибуналов и, естественно, команды «Феникса». Именно в такие поворотные моменты наша страна и ее народы не раз доказывали свою способность к развитию, к обновлению, осваиванию Земли, строительству городов, покорению космоса, совершению грандиозных открытий. А современникам предстоит вернуть и приумножить все, что у нас и наших предков, щуров, пращуров, незаконно изъяли и присвоили преступники. Это постоянная устремленность в будущее, сплав традиций и ценностей, основанных на взаимосвязи с нашим прошлым, нашими предками, щурами, пращурами, обеспечивают преемственность нашей многомиллионнолетней бысть-твори, истории. Вспомните Тисульскую принцессу, которой сотни миллионов лет. Союз Советских Социалистических Республик является единственным легитимным, законным, правомерным государством на планете Земля с 21 марта 1991 года. Основание – постановление Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года, номер 2041-и, об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года. На этом основании я, на основании воинской присяги и статьи 62 Конституции СССР 1977 года, при отсутствии должностных лиц в СССР, совместно с лицами назначенными, уполномоченными мной на период наведения конституционного и иного права, легализовал и возродил все юридические субъекты права, когда-либо существовавшие в нашей стране, взяв на себя временно право управления ими по законам войны и военного времени до наведения правового порядка. В них отсутствовали руководители органов власти и управления, смотри действия в пользу третьего лица. Это позволило на их основе создать новые субъекты права, под рабочим названием Союз стран Северного полушария планеты Земля 2010 и Союз славянских сил Руси 2012. Признание данным союзом грамоты Александра царя Македонского правовым документом в отношении славян позволяет ему возвратить пространство нашей страны до всего Северного полушария, от Северного полюса до Северного тропика, тропика Рака, куда ныне входит более ста новодельных государств. Исходя из текста грамоты, подобного документального доказательства не имеет ни один иной народ. На этом основании Союз Советских Социалистических Республик может оказать содействие всем правовым субъектам, именующим себя государством на планете Земля, по их легализации и по приведению всего правового пространства в естественное нормальное состояние. Пространство Союза Советских Социалистических Республик, в котором проживает большая часть благородной породы славян, признать основным на всем северном полушарии переданный благородной породе славян богатодарно на вечные времена грамотой Александра-царя Македонского «Государя монархии». Приложение номер один. Государство, Союз Советских Социалистических Республик признать основополагающим юридическим субъектом, на который возлагается функция возрождения и объединения всех субъектов права, как ныне существующих, так и ранее существовавших. Деятельность Организации Объединенных Наций, далее ООН, признать незаконный, преступный как минимум с 24-25 декабря 1991 года, нарушающий собственный устав, за что предыдущий международный субъект Лига Наций был распущен. Следовательно, необходимо распустить ООН и передать все по наследству новой организации с рабочим названием «Держава объединенных народов», так же как Лига наций передала все ООН. Всем субъектам права, именующим себя государствами, международными организациями, транснациональными корпорациями и всем иным подобным институтам, Представить информацию, на каких правовых основаниях они находятся на данной территории, эксплуатируют ресурсы, местное население, где хранят результаты своей деятельности. Вернуть Союзу Советских Социалистических Республик, Российской Империи, Русскому Царству и всем ранее существовавшим объектам все, что когда-либо им принадлежало также все наработанное ими за счет полученного с учетом эмиссионных оборотов в год и упущенные выгоды за все время отсутствия взаиморасчетов между сторонами. Каждому вновь зарегистрированному Союзом Советских Социалистических Республик субъекту права создать проект на территории Союза СССР, позволяющий восстановить и приумножить благосостояние и мощь единой державы, а также укрепить дружеские отношения между народами и законными субъектами права на всей Земле. Каждому вновь зарегистрированному Союзом Советских Социалистических Республик субъекту права сдать ему паспорт государства, бюджет, закон о бюджете и все остальные законодательные документы и иные правовые акты для создания единой правовой базы на планете Земля. Всем! хранителем, распорядителем и лицам, держащим информацию об активах нашей страны в виде всех государств. СССР, союзных республик в составе СССР, Российской империи, Русского царства, всех предыдущих субъектов права и всех промежуточных возрожденным по законам войны и военного времени 25 января 2010 года в виде баз данных, ключей доступа и документов первоисточников на все, что покинуло нашу страну и или передано иным юридическим лицам». Составить рапорт о готовности использовать эти активы для возрождения нашей страны, одновременно оставаясь у Союза ССР на службе, до наведения конституционного порядка или принятия иных решений по каждому лицу персонально, правительством возрожденных субъектов права. Всем военным блокам перейти в подчинение вновь создаваемой державе, с переориентацией их целей и задач на отражение инопланетных и иновременных угроз и на исполнение полицейских функций для наведения правового и иного порядка на всей планете Земля. Всем центральным банкам перейти в подчинение вновь создаваемой державе для создания единой финансовой системы с переориентацией их задач на обеспечение нормальной жизнедеятельности всех землян и преобразование всей банковской системы в единый расчетный центр. Каждый возврат активов Союза СССР должен сопровождаться соответствующим вознаграждением, размер которого уже определен в 10% от стоимости возвращенного, а для хранителей и распорядителей созданы условия для их благополучной службы на благо нашей Родины, Союза ССР и должного вознаграждения их подвига во благо нашей страны в случае исполнения данного приказа. Каждый, кто не исполнил статью 62 Конституции СССР, от 1977 года, будучи на государственном посту, кто причастен к развалу СССР. Кто за этот развал получал в последующие годы доплаты от оккупационных властей, кто в срок до 10 декабря 2019 года не напишет соответствующего рапорта с признанием своих преступных действий и преступных бездействий и не встанет на защиту своей Родины, будет признан по законам войны и военного времени изменником Родины, изменником народа, изменником государства, с конфискацией имущества, лишением всех прав, полномочий, заслуг. Указ президента Российской Федерации от 01.04.1996 за номером 467, редакция от 31.12.2014 о доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Союза СССР и РСФСР, Яркий пример той банки с вареньем, которую известный персонаж фильма «Мальчишки-бальчиш» получил от буржуев за свою трусость и предательство. СССР никогда документально на уровне народа и полномочных государственных органов не подписывался под признанием того, что проиграл Третью мировую войну в виде холодной войны. А значит, Взыскание контрибуции или иного вида платежа в пользу победителей является уголовным преступлением изменников Родины, изменников народа, изменников государства, как преступным действием, так и преступным бездействием, из чего следует, что все вывезенное из страны в качестве такого платежа незаконно и преступно. Виновные в этом лица должны отвечать как преступники с конфискацией, а те, кто получал краденое, как подельники преступников со всеми вытекающими последствиями. Следовательно, все незаконно вывезенное из страны должно быть возвращено с учетом всего наработанного при помощи того, что было вывезено. Граждане Союза ССР были введены в заблуждение многочисленными правовыми подлогами, Предпринятыми предателями нашей родины и ошибочно принимали Российскую Федерацию за право последователей Союза Советских Социалистических Республик, хотя в последнее время стало абсолютно очевидно, что Российская Федерация есть сателлит административных структур Соединенных Штатов Америки и НАТО Североатлантического альянса, исполняющие волю хозяев и руководителей транснациональных корпораций на территории СССР. Органам власти Союза ССР подготовить указы об учреждении наград за победу в Третьей мировой войне и передать их специалистам Монетного двора для изготовления наград для всех лиц, принимавших участие в возрождении Советского Союза. Отдельно выделить категории лиц, которые, несмотря на оккупацию, продвигали и поддерживали тематику возрождения Союза ССР в кино, на телевидении, Радио, издавали литературу, исполняли песни, устраивали различные массовые мероприятия. Они, безусловно, являются активными гражданами Союза ССР, которых надлежит специально отметить за победу в Третьей мировой войне. Каждая награда должна иметь соответствующую специализацию в той или иной области, в которой были совершены действия гражданина Союза СССР. К таким действиям безусловно относится возврат имущества Союза ССР, ранее принадлежавшего различным ведомствам, министерствам, армейским и силовым подразделениям Союза советских социалистических республик и предыдущим субъектам права. Гражданам, которые за время полной фактической оккупации нашей территории создали что-либо за счет собственных сил, времени и возможностей, не стоит беспокоиться по поводу этого имущества. Оно безусловно принадлежит тем кто его создал. Объекты, которые были незаконно приватизированы из собственности Союза ССР в собственность новообразованных преступных субъектов права, должны быть подвергнуты деприватизации. Все незаконные документы по их передаче в третьи руки объявляются юридически ничтожными». Все имущество, активы, ресурсы, покинувшие пределы нашей страны в период существования Российской Федерации и других незаконных субъектов права после 17 марта 1991 года, объявляются украденными у Союза ССР со всеми вытекающими последствиями по законам войны и военного времени. Все имущество, активы и ресурсы нашей страны, покинувшие ее пределы в более ранние периоды, не оплаченные в натуральном виде, объявляются украденными и подлежащими компенсации с учетом пени, штрафов, упущенной выгоды и т.д. Любые платежи, ничем не обеспеченными обязательствами частных центральных банков, в расчет не принимаются. Несколько слов хотелось бы сказать об общественно-экономических формациях. Современная наука выделяет следующие экономические формации. Первобытно-общинный, он же первобытный коммунизм, рабовладельческий, капиталистический строй, социализм и коммунизм. Как известно, первобытно-общинный строй многими исследователями еще назывался первобытным коммунизмом. Именно во время этого строя были созданы те циклопические сооружения, остатки которых мы сейчас видим. Это сложные инженерные сооружения, древние обсерватории, множество различных архитектурных и технических артефактов, которым современная наука не может дать сколько-нибудь внятного научного объяснения. После того, как общество разделилось на классы, на планете Земля возник рабовладельческий строй. Все виды производств и деятельности человека начали угасать. Нам сообщается современными исследователями, что якобы рабовладельческий строй перешел в феодальный и так далее. Но хочу вас уверить, что на самом деле последующих переходов социально-экономических формаций не случилось». Феодальный строй и капиталистический являются естественным, модифицированным продолжением рабовладельческого строя в иной форме, так как физическая сила по принуждению людей к труду при феодальном и капиталистическом строе уже не применялась. При феодализме и капитализме этим инструментом стали сначала деньги, выраженные в натуральном виде – а затем бумажные деньги, на смену которым в настоящее время, в эпоху высшей стадии развития рабовладельчества, пришли электронные деньги. Степень эксплуатации человека при смене и модернизации этих типов денег постоянно возрастала и в последние десятилетия при капитализме достигла своего апогея. В настоящее время ничем не обеспеченные обязательства, все еще принимаемые простыми людьми за деньги, циркулируют по всей планете Земля. В надежде получить как можно больше этих ничем не обеспеченных обязательств в бумажном и электронном виде, люди выполняют любые виды работы для тех, кто их выпускает. Таким образом, в настоящее время осуществляется рабовладельческая эксплуатация всего человечества и присвоение продукта его труда характеризующейся чрезмерной концентрацией продуктов труда людей в руках узкой группы лиц, известных как главы и хозяева транснациональных корпораций. Благодаря той работе, которая была проведена ими с сознанием всего человечества, большинство людей включилось в гонку за финансовыми ресурсами во всех ее формах и сконцентрировало свое внимание только на решении этой задачи. Такая концентрация внимания привела к катастрофическим последствиям, которые нетрудно проследить на примере Союза Советских Социалистических Республик. Все, что планировали западные элиты на территории СССР, пестое, финансируя и направляя гитлеровскую Германию, вермахт и Третий Рейх против нашей страны, в настоящее время выполнено руками граждан СССР. Граждане СССР своими руками, почти полностью, разрушили промышленность Союза Советских Социалистических Республик, уничтожили научный и человеческий потенциал, уничтожили систему здравоохранения, социального обеспечения, все те завоевания, за которые наши деды сложили свои головы в кровопролитных войнах. Все это произошло по одной причине – Внимание и сознание каждого из граждан СССР было, особенно в последние 30 лет, сосредоточено только на обеспечении собственных потребностей. В погоне за элементами этих потребностей, которые реализуются через обладание пустыми векселями, билетами, именуемыми деньгами, граждане СССР забыли практически обо всем, что связано с исполнением своего долга перед страной, государством, семьей, родом. Отечеством. На сегодняшний момент основной задачей является выход из рамок матрицы этого разрушительного образа мышления. Мы все должны осознавать, что планета «Лед-Земля» совершает свой спиралевидный полет в составе звездолета «Солнечная система» со скоростью 828 тысяч километров в час – или 230 километров в секунду, по маршруту вокруг центра галактики Млечный Путь, совершая оборот за 216 миллионов лет, которая в свою очередь вращается спиралеобразно вокруг центра Вселенной, а та, в свою очередь, спиралеобразно вокруг центра Мультивселенной. Надеюсь, что вас не укачивает в этом полете и не закладывает уши. Для профилактики этих явлений всем желающим рекомендуется карамель взлетная, которая раздавалась всем при полете на лайнерах авиакомпании «Аэрофлот» в СССР. Только когда мы с вами начнем осознавать себя частью единого космоса, частью единой природы, когда начнем жить в гармонии друг с другом и со всем окружающим нас макро- и микромиром, как единый биосоциальный организм, только в этом случае человечество сможет выжить. Либо оно сгинет с лица Земли, как уже сгинули несколько цивилизаций, живших до нас. Только построив общество, в котором жили наши предки, и в котором, согласно первоисточникам, был единый народ и единый язык, о чем упоминает книга Бытие 11.1.6, общество, называвшееся «Золотой век», мы сможем выжить, как разумное человечество». Поскольку главным источником финансирования тех или иных мероприятий и производственных циклов на территории Союза ССР и всех возрождаемых им субъектов права будет являться оценка утраты жизни человека, выраженная в специальном сертификате, хранящемся в казначействе Союза ССР, при условии, что не будет оценки самого человека, оценки семьи, рода племени, община товарищества, братчины, артели, сообщества согласа народа, скопы, орды, человечество и так далее в каждую из которых автоматически входит человек, автоматически получая соответствующие права, включая права требования в том числе связанные с местоположением земли в космосе земля, дария, мидгард, Терра, солнечная система, местное межзвездное облако, местный пузырь пояс гулда рукав орион, млечный путь, Подгруппа Млечного Пути, местная группа, местное сверхскопление галактик, линейкие, комплекс сверхскопления Рыб Кита, наблюдаемая Вселенная, Вселенная, Мультивселенная то каждое министерство и ведомство, структуры и подразделения, предприятия будут заинтересованы в наиболее полном обеспечении себя кадрами, состоящими из граждан СССР и граждан вновь возрожденных субъектов права, ранее принимавших участие в работе на данном предприятии». Привязка всей ситуации к стоимости жизни отдельного человека и количества людей на предприятии будет напрямую связана с благополучием как всего предприятия, так и каждого работника этого предприятия в отдельности, а также территориального субъекта права, в котором он проживает. Об этих сертификатах нами уже неоднократно сообщалось – Оценка жизни человека произведена по прецеденту, который случился в Соединенных Штатах Америки, когда жизнь одного человека была оценена в 23,6 миллиарда долларов. Эта сумма была нами проиндексирована через золотые советские рубли и превращена в соответствующие сертификаты, которые будут получать не только все граждане Союза СССР, но и всей единые державы. И за счет этих средств будет осуществляться развитие как всей страны, державы, так и каждого предприятия и каждого человека в отдельности». В связи с тем, что нынешнее поколение стоит на плечах предыдущих поколений, которые отстояли нашу Родину в Первой и Второй мировых войнах, построили города и села, создали заново инфраструктуру после серьезных катаклизмов Второй мировой войны, запустили корабли в космос, то мы обязательно включим в баланс государства тех лиц, которые ушли от нас и находятся в ином мире, а продуктами их труда мы по сей день пользуемся. Мы живем в городах, которые построили наши предки, щуры, пращуры. Мы ходим по дорогам, которые они проложили. Мы пьем воду из каналов, которые они прорыли. Мы имеем знания, которые ими добыты. Мы используем технологии, которые они разработали и внедрили на этой территории. И таким образом все ныне живущие поколения пользуются в основном плодами труда тех, большинство из которых уже нет в живых. Все наши предки будут поставлены на баланс государства для того, чтобы за счет этих средств привести в порядок все места памяти, увековечить их в парках и мемориалах, соответствующих информационных центрах, собрать о них наиболее полную информацию, восстановить ее максимально точно для передачи последующим поколениям. В результате впереди у нас возникает перспектива проведения индустриализации страны, такой же, как была начата Иосифом Виссарионовичем Сталиным в довоенные годы. Единственная разница, что сейчас эта индустриализация должна произойти на совершенно иной экономической и технологической основе. Все вышесказанное должно нас вывести в ситуацию, которая нам известна как «Золотой век». Другого пути у нас нет. Для этого мы должны отбросить все предрассудки и поводы для конфликтов. Вместе дружно взяться за возрождение собственной страны и всей планеты Земля во всей ее правовой, социальной, индустриальной и природной красе. Раздел шестой. Органы управления. Человечество состоит из кровно-брачно-свойственно-духовно-родственных субъектов права – получеловеков, мужчин или женщин, человеков, мужчин и женщин, семей, родов, племен, общин, товариществ, брачин, артелей, сообществ, согласов, народов, скоп, орд, человечества. Следовательно, каждый из указанных и даже не указанных, но существующих уровней обязан иметь свои органы власти и управления. Указанные субъекты права являются взаимовложенными друг в друга в организационном, правовом и ином плане. Следовательно, их органы власти и управления также должны быть взаимовложены друг в друга и не противоречить ни друг другу, ни вышестоящему нижестоящему, ни нижестоящему выше вышестоящему. В качестве вышестоящих органов управления человечеством были органы по типу Организации Объединенных Наций. Организация объединенных наций в связи с неисполнением своего устава с 24 декабря 1991 года будет распущена и преобразована в организацию с рабочим названием «Держава объединенных народов» на территории Союза ССР», которая должна заняться защитой интересов не мирового олигархата, а всего человечества. Какими будут органы власти и управления Землей, должны решать законные, полномочные представители законных субъектов права. Таковым в настоящее время является только Союз Советских Социалистических Республик и все ранее существовавшие субъекты права на его территории, которые еще 18 марта 2010 года создали Союз Северных Стран Планеты Земля, рабочее название, он же с 24 марта 2012 года – «Союз славянских сил Руси». Рабочее название. Раздел 7. Вопросы защиты от внутренних и внешних угроз. Каждый образованный человек знает, что на любом водном, воздушном, космическом судне действует множественная команда, состоящая из разных специалистов. Но вся она и все пассажиры этого судна подчиняются только одному командиру, который отвечает за судно, всех и все на этом судне. Планета Земля Солнечной системы – это такой же космический корабль, находящийся в открытом космосе. Вот только нет единой команды а самое главное — командира. Если точнее, они есть, только их никто не хочет признавать, а каждый кубрик судна считает себя государством не только с правом решающего голоса, но и правом уничтожения судна. А таких кубриков много, как на верхней палубе, так и на всех нижележащих палубах. В открытом доступе в интернете и печатных изданиях упоминается несколько документах, говорящих о праве управления землей. Книга Бытие 1.26.28, где Бог сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их, а также передал во владычество, господство, землю и... Грамота Александра Царя Македонского. Государе-монархии, передавшего благородной породе славян все северное полушарие от Северного полюса до Северного тропика, тропика Рака, в вечное пользование, одновременно упомянув управление Вселенными и что подобной грамоты нет ни одного народа в мире. А данная грамота составлена на основании множества более древних. Следовательно, право на Землю – на всю собственность на земле, на все трасты есть только у благородной породы славян. Опровергнуть это или подтвердить можно при условии полного доступа ко всем архивам и их загашникам, хранилищам, которые есть во всех странах мира, начиная с Ватикана, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Канады, России, США, Франции, Японии. К внешним угрозам Земли относятся внеземные агрессивные факторы, могущие нарушить устоявшиеся балансы сил биологических, химических, физических, природных, духовных и так далее на планете. К внутренним угрозам Земли относятся агрессивные факторы земного происхождения, могущие нарушить устоявшиеся балансы сил биологических, химических, физических, природных, духовных и т.д. на планете. В настоящее время указанные угрозы не рассматриваются. Вместо целостной земли рассматриваются ее части в виде континентов, материков и стран, государств. Поэтому внешние угрозы – это с других континентов или стран, а внутренние – от народов, проживающих на них. Армия, спецслужбы, силовые ведомства всей планеты Земля должны действовать в интересах защиты высшей ценности человека и созданных им семей, родов, племен, общин, товариществ, братчин, артелей, сообществ, согласов, народов, скоб, орд, человечества, кровно-брачно-свойственно-духовно-родственных субъектов права, держав, империй, союзов государств, царств, княжеств, общественно-территориальных субъектов права, обществ, партий, профсоюзов, общественно-идеологических субъектов права, научных, производственных или иных ассоциаций, кооперативов, общественно-производительных субъектов права и так далее, среды и условий их обитания. Армии, спецслужбы и силовые ведомства всей планеты Земля должны иметь не только централизованное подчинение руководству единой державы планеты Земля, но и децентрализованное, защищающее всех жителей Земли и все ее субъекты права от централизованного захвата, перехвата, власти и управления, как это уже не раз происходило на Земле. Главная внутренняя угроза для человечества – это создание армий, Оружие, технологий, направленных не против реальных врагов-захватчиков Земли, а на уничтожение человека как биологического вида и подмену его на иной вид, например, роботов, зомби или големов. Человечество, создающее условия для самоуничтожения, не может быть принято в сообщество разумных цивилизаций единого космоса. Лица и группы лиц, ратующие за производство оружия, а тем более разрабатывающие его, применяющие его против человека и человечества как биологического вида, должны быть признаны недееспособными, опасными для окружающих и подвергнуты специальному, стационарному, психиатрическому лечению и безусловной изоляции с пожизненным контролем за ними с целью контроля за распространением болезненных итераций их сознания в обществе здоровых людей. Раздел 8. Основные этапы перехода к эпохе Золотой Эры. Первое. Признание Союза Советских Социалистических Республик единственным на планете Земля правовым субъектом, в котором проживает большая часть благородной породы славян, имеющая, согласно грамоте Александра Филипповича Македонского государя монархии, единоличное право на управление планетой Земля. Сообщение об этом есть во всех средствах массовой информации и на всех международных площадках. Второе. Придание статуса Центра единой планетарной державы Союзу Советских Социалистических Республик. Третье. Переход всего человечества на единый язык общения с целью прекращения языковых, смысловых и иных войн, развязанных врагами рода человеческого. Четвертое. Признание необходимости перехода на единоначальное управление всей планеты Земля как единого космического объекта, на котором проживает человечество как единый биосоциальный организм с объявлением трехлетнего переходного периода. Пятое. Перевод Организации Объединенных Наций в статус временно исполняющей обязанности на 36 месяцев до момента начала работы новой международной организации с рабочим названием «Держава Объединенных Народов» на территории Союза Советских Социалистических Республик. Шестое. Объявление о начале регистрации как региональных субъектов единой планетарной державы всех ранее существовавших субъектов права с передачей от них необходимых документов и полномочий в Союзе Советских Социалистических Республик, являющегося ее центром. Седьмое. Перевод всех военных, специальных, силовых структур, организаций, подразделений, любого базирования на планете Земля под единое командование с центрами управления в Союзе Советских Социалистических Республик. С целью отражения внеземных угроз и противодействия агентам иных миров и цивилизаций, а также для исполнения ими полицейских функций на Земле, для наведения единого правового порядка. Восьмое. Передача всех архивов, хранилище документов, отражающих историю и деятельность в любых сферах жизни человечества и любых других разумных существ на территорию Союза Советских Социалистических Республик для создания единой информационной базы всей планеты Земля как космического объекта и неотъемлемой части разумного космоса. Девятое написание единой планетарной конституции, создание единой международной судебной системы разумного человечества с целью вхождения в сообщество разумных цивилизаций единого космоса. Исполняющий обязанности президента главы СССР Сергей Вячеславович Тараскин. От 7 ноября 2019 года. Благодарю за внимание.